Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами Жанна я, серия кролик. Ну вот, сегодня пришел домой. А думаю, тут никого нет. Уехали. Записки нет, никого нет. Ну что, придется кормить хозяйство одному. А, зашел крульчатник, думаю, вам покажу. М -м, новости, обзор. Так. Там кручата все окей. Okay. Жизнь радуется мамки под вопрос как сюда и кал попал сверху но ну, это блин нонсас какой-то блин засыпал комбикором сегодня комбикором все окей засыпал кто-то уже так успел нагадить и что под потолок вешать эту кормушку даже не знаю мамки прыгают жизнь радуется рыжик жирный рыжик кучки чистые Чистый, хорошо. А ты там, что мать накопала? паросы просто И вы тут что тут, тут, тут А вам что, своей кормушки мало? Домика мало? Соседскую хотите залезть, а? Вот так, все открыли. И вот они так ва! Жизни радуются. Сейчас будут грызть и все кусаться. Поэтому надолго я так вот <coughs> не открываю. То есть только когда кормлюсь или что-нибудь там посмотреть в гнезде что было все аккуратненько чистенько посмотрите как соломки натискал а зараза эти еще не вылазят нормально был сегодня включи взял посмотрите. три с половиной белорусских рубля вот такой ящик Думал, блин, все, буду на маточник. Видите, как это? Плотненько, блин, все под мою ячеечку. Красота, мечта была моя. Все, купил, начал ставить. Опа и лопнул. То есть, все вроде бы сантиметр в сантиметр. Нажал он, взял, лопнул. Ну и все. Одним словом, туда же вот, Видите? вот он бы стоял бы так вот здесь была бы заслоночка не пойду же за ней и все было бы хорошо но пластмасс такой тоненький что они наверное его сгрызут моментально поэтому я не стал здесь бить дырки а как раз под мою клеточку не судьба короче брал строительный магазин для каких-то там я не знаю для чего это лоток даже. ну наверное, для рассады ну короче идея была супер в исполнении тоже вроде бы неплохо но Цена качество Фигня. Ну ничего, будем что-нибудь думать дальше. Расстроился. Ну ладно. Все, мамань. Убираем тебе ящик, потому что он лопается моментально, ты его завезешь. И толку от него не будем. Будем юльки отдавать, пускай рассаду садит. Так, что еще хотел бы вам сказать? Акрулы жду как. Как соловей ждет лето. Жду ответа, как соловей ждет лето. Жду акролов, потому что акролы это всегда для кры крыльковода супер. Здесь, вот можете обратить внимание, это не что-то там, а это я обрабатывал ей ушко йодом. Вот так сейчас немножко подгорело, но она сейчас облиняет, и все будет окей. Так, сходил, померил поросят своих. Сейчас сходим туда тоже расскажем. Курей наконец-то выпустил, то в течение дня и не выпускал. Все сидели в курятнике. Крыльчата что-то грызут, комбикорм. Смотрел сегодня сеточку. 8 метров погонных, 64 белорусских рубля. Блин, знаете, жаба душит, но придется все равно покупать. Но жаба душит трендец. Потому что денежки вроде бы и небольшие, а вроде бы и не маленькие. Да, рыжик. Так, сегодня что у нас? Среда? Завтра, если все окей, должны... Не, не завтра, в субботу. Мы договорились с человечком, что я еду в Могилев. А в воскресенье он мне привозит мальчика и девочку. Кого? Откуда? Все расскажу. И, конечно же, вам, друзья, покажу. Что касается. Комбикорм есть. Вода есть. Акролы надо? Акролов мало. Вот там такие красоты лежат которых я просто раз доставал помещение тепло все как все хорошо эти уже бегают лохматые ну что хотел то показал примерно помещение еще видите в мешке висит солома дальше обогреватель на случай атомной войны то есть на мало лишо. ящики с инструментами с лекарствами вот что осталось с веточками от ели все, обладал, да? Все-таки захотел кушать? Ель. По поводу, друзья, то, что вы писали, почему не посадил на карантин, отдельно. Ой, на улицу вообще жалко кролика садить. Блин, вот ну, не поверите. Перешли в помещение и как-то Юлька говорит, что, ну, жалко. Ну, а вдруг что-нибудь там случится? Ну, я думаю, ничего не случится. Хозяин был хороший. Так что все будет, думаю, окей. У него уши такие мощные, я дурить. Да? Заяц. Интересный кролик. Ну, во-первых, еще плюс то, что здесь деревянные клетки. Так, не сунься туда к ним. Не сунься. Я тебя сейчас по морде дам. Здесь деревянные стенки и сильного контакта большого между этими кролями нету. Вот такой любопытный он, мальчик, да? Любопытный. На выставку поедешь, да? Лучший поместный кролик будет. Лучший поместный кролик, да? Вот такие. К собака, Тебе надо воспитывать, как собака. Заяц. А заяц. Ну, а это такие вот мальчики. Крапузики, а? Пузики. Все, друзья, не буду это затягивать. И вот здесь, видите, он какашка лежит. Ну, как? Бортик тут 2 сантиметра от верха. 2! Вот что, сюда прыгнул, блин. 38 сантиметров подскочил, попу поднял и нагадил. Ну, Микорм Комикором хорош, хорош. Троечка. Ну, что, на, на, на, ну уже наелся, не хочешь не кури, да? Я тебя укушу Засранец, блин, это ты. Все, будем закрываться, друзья. Жизнь радуется, супер овчарка, да? Пару овчарка, хороший, Рекс. Птица не вышла только, блин, на улицу, жизнь радуется. В аду моментально просто выпили, практически сутки были в сарае. Ну ничего Вот там вот троглодиты самые большие Потому что воробьи, блин, это такие хищники Они, наверное, быстрее, чем куры Съедают все зерно, которое насыпаешь Так, цесарки уже практически вон, Зашли уже, быстренько прошлись и все Ну, утки Это аптеродакции лети еще молодой петушок, куры Вот такая их нежа, сельская жизнь Они постоянно вон туда на дорогу смотрят На трассу, как это говорят Девки готовы на трассе работать Вон чистит снег У нас трактор поехал все окей. Правда, из, думаю, практически не выехать. Там стоит мотоблок. Завтра придется ехать в 4 часа утра на ферму. Я не знаю, как мне выехать. Пойду чистить снег, потому что там никто не чистил. Так, идем к поросятам. Так, ну что, хрундили. Каллоу, два брата-акробата. Ну, один, как я говорил, уже неоднократно слепой. Он практически ничего не видит, пока ему не сделаешь вот так. Вот так. Ушко. Так. Вот так он видит. А вот так он не видит. Ушка заночек. Не видит малыш. Зато что хоть сделаем Он же не видит. Вот-та-та-та. Порщичок. А? Что ты зубы скалишь, а? Ну и второй собрат. Блин, ну этот вообще кое-как еще встает. он видите, спина, блин. Этот еще кое-как встает. А вот этот уже и кушает, и ест, как я говорил, неоднократно. Все на попе. Ну, небольшой еще. Послинок ему пять месяцев ну давай вставай малыш вставай а то сейчас уставай вставай вставай вставай не хочешь вставать засранец может ты хоть встанешь Ну покажись покажись людям страшно вот такой почвенник, ему кому 5 месяцев если кто не верит заходим смотрим у меня есть видео неоднократно как мы его покупали мерили ну примерно соточка плюс-минус все, друзья, будем завершать На телефон будешь если мой будущий, точно съешь. Этому даем сразу все. Так, будем чистить станок. Пока времени у нас есть. Потому что завтра времени у нас не будет. Все, друзья, буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Напишите, кто так, что как борется с этими ушами. Или пускай он так живет. Ну, жить ему осталось месяца два, не больше. Уши, блин. А, уши. Вот такой, ты всего видишь, тебе все интересно, да? Уши как слона, Ну все, все слепой. Все, друзья, всем счастья, здоровья и благополучия. Подписывайтесь на канал. Будьте в курсе интересной сельской, белорусской жизни. Всем пока, друзья. Пойдем, блин, Жинку, Жинке звонить. Почему она нас бросила и хозяйство...